Всем здарова, с вами Гитра 94 и сегодня у нас реакция на новую роль Скала Мистер Мормок, Ассасин Creed Odyssey, баги, приколы, фейлы. Ну, многие вообще хейтили эту Ассасин Creed Odyssey, потому что она очень там похожа на Origin, а не на, на новую какую-нибудь там Ассасина. Это вообще как бы у, ушли уже от темы Ассасина, там всякие уже про, просто какие-нибудь там солдаты непонятные, а не скрытые убийцы. Ладно, дай смотреть, что нашел мормок. Я выбрал. Все. И какого же? Хм. Самого красивого. Конь слева. Э -э -э, чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Я вижу. Шо ты, блядь, за демон? Зашибленные странности. И Ubisoft, что ты хочешь, у них все время там баги вылезают в играх. Особенно в Ассасине. Приехали. Первая наша обзорная вышка. Обзорная вышка-статуя. О, там, да, этот колосс. Лица, в которого причиндал там форсился везде. <laughs> где только можно. твою пенис. Только мне 18, Только пожалуйста, самота. не вешайте. Опять влетит 18. Мне это вот интересно, по-любому жизнь дауны, которые цеплялись за эту машинку. Я, блядь, таких людей не понимаю. Должны же быть какие-то пределы, нормы, моральные при. Пацаны! пацаны, да пацаны, я пацаны сам я залез пацаны. туда в итоге. Ты боишься, акул, мисти? Я никого не боюсь. Пуши, выходи, пуши! Пуши, ты ездишь меня, сука! Нет, нет, нет! Лыжи, лыжи, лыжи, лыжи! Ты же должна где-то с акулами драться, под Полудать. Опа, шайна, на. А это что тут у нас? Походу акулу кто-то на автопилоте оставил. Эй, селедка, здесь тупик. Может я ебнуть и тогда она раздуплится. Вот, вот ты видимо, ровичка, ударил ее, и Нантин на, на тебя напала. Дома. Капитан на борту. Экипаж. Опять кораблей. Вы готовы отчаливать? Вперед! Ну, это, видимо, уже с блэкфлагом взяли, да? Уебы. Идите работайте жопы, или пинок спартанца. Пин-пинок спартанца. пинок спартанца. пин это же удар за Спарту! Да-да-да-да, это он! -два. Спарта! Спарта! Спарта, Спарта, Спарта! Спарта, Спарта, Спарта! спарта, спарта. <свеч> спарта. Ну, Спарта! Спарта, <свеч> Спарта! ха спарта, <свеч> спарта! Спарта! Спарта! Спарта! <свеч> чё, блядь? В смысле? У вас чё задницы липкие такие? Мммм, здесь из Спарта. Спарта. Спарта. Спарта, Спарта, Спарта, Дисси Спарта! Не надо, не стоит, не подходи. Ты с нахуй, поняла? Еще раз тронешь в космос, улетишь. Ч все подряд, как, как в Skyrim каком-нибудь. Да? Ч? Простите! Что, блять, простите? Фашся кончат просьба подкинуть причал. И ты, черный пи без тигра, тоже дядь. Что? Все. А почему ты поплыл вместе? Что ты за вобла-бла. О, а еще его тут быстрее, быстрее нужно от него избавиться. Он заразился танцем скибиди ПАПА Беги, братан, тут мы берем. Скибиди папа. Один глаз. Глаз. Отдай. Отдай мне глаз. Отдать? Да. Иди забирай. <свят> <свят> Ингредиенты у меня. Кто это уксусия? <свят> Месте, который вновь зажжет огонь нашей любви. Угу. О, нет, да. Ты ведь знаешь, я не могу утолить твой голод. Твоя похоть убьет меня. Глупость, я приготовлю эликсир, который дарует тебе силу молодого мужчины. Да, старики о, еще о, и любовью занимаются. Гадный мужик. Заплатите. Заплатите, мне я могу утолить голод. Я... У Карагаса нет сил. Позволь мне удалить твой голод. Прежде у меня не было наемников. Че? Посмотрим, на что ты способна. Почему способна? Я мужик. Или это она так намекнула на то, что она меня трахать будет? Это типа... Ну, вообще-то, по-моему, по можно пол как бы поменять это... у персонажа, типа, на женский. А это... да сколько мы там письками трёмся? Она... довольна? Ты спроси, жива ли она? Этого хватит на несколько дней. Че? Что происходит? Он еще и заплатил за это. Ебать ты лох, конечно. Че? ты пугаешься его? Почему меня боится? В порядке нет. а Я пахну трехдневным сексом. Завидую молча. Так и не научился свистеть. А их слишком много. Мне надо куда-то забраться. Это что за кошак? А, это что за знаю. подмога такая кончена что? что? это рысь или что, что это? Что Брысь, брысь, брысь! Уберите этого дема от меня! Нет, не спущусь. Иди лезь. Кошаков своих утихобирьте для начала. Ты чего? Натямухи напали, что ли? Добраться до него не вели? может. Ну, я тебя так скажу, меткость не твоя стихия. Ну-ка, если так, бей по ногам. Я вообще потерял ты, его. Ты, ты, ноги пинали все, что двигается. Ты, ты, теперь, когда ты меня легко можешь топором достать, ты не знаешь копья. Логика тоже не твоя стихия. Ша-ша-ша, да. куда вы все Да, свежий спартан. в моем идеальном укрытии и поползли, как крысы. Пошел нахуй туфлю входа, не забудь. Я вас всех по-спартански кикну отсюда. Без документов нахер оформлю. Ну так что, оставьте. Мои до свидания, да? Олимпиада, мамина помада, папины трусы. Раз, два, три. Давай, парниш, концентрируйся. Мы в тебя верим, в тебя верит мама. Давай, ты можешь попасть. Ты <сёк> да ну Ты не я. можешь тут попасть. Дай нападать, щенок. Дай мне накопить немножко маны, я тебе помогу отсюда спуститься. Еще разок. Какой нахрен О, маны? Запомнил, ты не в Варкрафт играешь. Просто. Осторожно. Здесь нет перила. Здесь нет перила. Пидрил... Педрила. <сёк> <сёк> я тебя не подведу. А, свеча. Как сделаешь все в Мегариде? Встретимся в пакете. В лагере паломников. ч, че, че, паломник? почему он? Как какого греческого херня? Просто ровно в месте упал и умер. Как долго мы говорили? О, стрелы! Опожаю эти деревянные штуки. Да ч, пты, как патрулируется? Да я же по дружески тебя легонько пнул, ты чё степел? Да, о-о-о, этот второй кто такой? Чё за пресс? Шел гуляй на улицу, у меня с этим разговор. Обещаю, будет ты, ты это кому? Ты это мне? Ты это мне, да? А, а, говно. Это, ты ну, что, сейчас залагал, мебель, что ли? Это вопросы? Хочешь десну получить бычара? Давай писюкаться, сука. Давай, что ты? Нападай. Ты на связи, братан? Эй. я вплотную не видит, ты что ли? Душ, ли? нет? Я тебя сильно оскорбил? Ты там плачешь, что ли? У тебя все нормально? Из Извини, если обидел, хорошо? Я не хотел. <гас> Блять! Нет, нет! Фаак! Я случайно! <гас> Извини! Спартанский рефлекс! Yes! <laughs> Спасибо за просмотр и извините мою неадекватность Хотел как бы спарта, Это вас да? Assassin's Creed Odyssey, которая благодаря стараниям разработчиков из Ubisoft вышла просто отвратительно. Это моё да. мнение, я заставлял себя играть в эту игру, буду честен. Единственное, что мне хочется сделать после этой игры, ну кроме как блевануть, так это запустить Origins, потому что это та же игра, но интереснее, там сеттинг поинтереснее, и ну, название да. игры хоть как-то оправдывается, да? А еще в долбанной пустыне в Ориджис больше событий, чем в лесах Одиссее. Отвечаю. Но, но, но, но, не надо бомбить. Тут же карта больше. А? Хочешь туда иди, хочешь сюда иди, хочешь потеряйся нахуй в этой игре. Ходи, ходи, гриби, плыви скачи. Бомбежка от мормох, да? Шкаф, <с�> да? <с�> <с�> а я все. Спасибо а за гри. просмотр. Здесь был гребаный мормок. Увидимся в пятницу. Пока. Мне кажется, мармок даже домой попадает через текстуры. 12-30-18. Гибель пропустит мармока. Расстояние полторы метров. Я такой гениальный повар, что пока я смотрел на у меня кипяток подгорел. Как так готовил, что кипяток подгорел? Как всегда, полно багов. Это же говорю, это все-таки Ubisoft, у них все время какие-нибудь баги вылезают в их играх, особенно в, в Ассасине. А, тут вообще от Ассасина практически ничего не осталось в этой серии. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мне надо, как хочешь рассказать на видео, в свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мормок, если понравился этот ролик, и до следующего видео.